«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 стих. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Название сегодняшней передачи «Демоны не умеют плавать». И это название не шутка. Я, в общем-то, не шутник. Я считаю, что Библия говорит очень ясно об этом качестве демонов. Они не умеют плавать, потому что они ненавидят воду. Нечистые духи или демоны бродят по сухим местам, где нет воды. Покой, который они ищут, — это владение, то есть тело для проживания, место обитания, которое сухо, без всякой воды. Библия дает очень ясную иллюстрацию всего этого в пятой главе Евангелия от Марка. Иисус приблизился к жителю Гидаринской страны, который был одержим легионом бесов, около двух тысяч. И когда эти бесы увидели Иисуса, главенствующий закричал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего! Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» И эти самые демоны просили Иисуса послать их, в стадо свиней, которое послось поблизости на склоне горы. Я думаю, что нечистые духи имели намерение угнать это стадо в пустое, сухое место, где они могли бы найти других человеческих существ для обитания. Но Иисус, смотрите, что Он сделал. Он позволил им перейти в свиней. Но потом Писание говорит, и нечистые духи, вошедшие в свиней, и все это стадо устремилась с крутизны в море. Какое невероятное происшествие! Я часто удивлялся, почему Иисус позволил тем демонам войти в свиней? Почему Он не послал их возьму внешнюю, например, где они не смогли бы причинить беспокойство другим людям? Дело в том, что Иисус никогда не говорил и не делал ничего без какой-либо сильной духовной истины, стоящей за всем этим. И я верю, что это происшествие имеет великое духовное значение для нас сегодня. Когда готовил я эту проповедь, Дух Святой прошептал мне, «Демоны не умеют плавать». Я ответил, «Господи, я не знаю, что это значит. Пожалуйста, покажи мне» и он начал открывать мне того, чему Иисус позволил произойти. Я считаю, что эти животные, внезапно ставшие одержимыми, были побуждаемы Духом Божьим бежать вниз с горы и броситься в море. Иисус является Господином всей природы, и Он приказал свиньям, «Идите, бросьте их в море». Это было концом этой одержимости. Человек из страны Гадаринской был спасен и освобожден. Когда свиньи бросились в воду, легион демонов с воплем ужаса убежал прочь в сухие места, потому что они ненавидят воду. Через всю Библию о добложке и до обложки, вода является прообразом Святого Духа. Сам Иисус сказал, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Дух Святой — это и есть живая вода. Он не сходит подобно дождю раннему и позднему. Он изливается на жаждущих верующих, и Его жизнь разливается потоком по всей земле, подобно источникам в пустыне. Когда я говорю, что демоны не переносят воду, я говорю о Духе Святом. Каждый демон в Присподне знает, что вода в Библии, символизирует Дух Святой, и они знают, что, так как Иисус сейчас пребывает с Отцом, их отъявленным врагом является Дух Святой, и они должны бежать из того места, где Он обитает. Они не могут переносить потоки Святого Духа в вас в Церкви или в мире, и море, в которое животные были сброшены, является прообразом Духа Святого. Это должно быть послужило предметным уроком для всех последующих поколений. Безводный же представляет собой то место, где нет Духа Божьего. Сухие места являются прообразом бездуховных людей. Дух Божий не обитает в них. Давид как-то сказал, непокорные остаются в знойной пустыне. Это истина по отношению к верующему, который пренебрегает Господом. Он стал сухим, опорожненным от всего Божьего. И мертвые, и сухие церкви, и христиане становятся местом обитания нечистых духов. Демоны скитаются, ища покоя, потому что безводность открывает возможности для их деятельности. Писание ясно предупреждает, что в эти последние дни земля будет захвачена разъяренным дьяволом. Сейчас дьявол и его армии всяких разных духов изливают свою демоническую ярость на человечество. Как написано... Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Мы уже видим доказательства этому. Молодежь Америки до зубов вооружена пистолетами, ножами, автоматами и другими орудиями нападения. Мы стоим накануне анархии на наших улицах. Что происходит в Чикаго и Детройте? В ближайших крупных городах, в Нью-Йорке, уже многие массивы превратились в очаги побоищ. Несколько недель назад молодой служитель был убит выстрелом в голову, когда раздавал литературу. Он был сражен перекрестным огнем в перестрелке банд, занимающихся наркобизнесом. Легионами демонических сил одержимы лидеры нашего общества. Например, канцлер системы образования города Нью-Йорка недавно ввел в программу Обучение первоклассников — курс, который будет учить их, что гомосексуализм и лесбиянство — это приемлемые образы жизни. Он заявляет, что такое обучение необходимо, чтобы предостеречь детей от спида. Я спрашиваю вас, кто, как не человек с умом, одержимым демонами, мог представить такую идею с невозмутимым лицом? Слепота и обман невероятны. И эти же духи-обольстители таким же образом завладевают и Церковью. Как написано, Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Мы видим, что эти предупреждения апостола Павла сбылись. Антисемитские доктрины проскальзывают в некоторые евангельские церкви. Эти учения приходят прямо из преисподней Дьявол ненавидит евреев, потому что Бог остается в завете с ними. Он ненавидит все, что каким-то образом связано с заветами Божьими. Как мог сатана проникнуть в наши церкви с такими доктринами? Это случилось потому, что многие стали сухими, неумеющими Бога. И они сейчас являются подходящей почвой для демонических сил. Новая доктрина о превосходстве черной расы — обольщает негритянские евангельские церкви по всей стране. Многие белые церкви учат таким же образом о превосходстве белой расы. Эти сатанинские учения нашептываются в сердца духовно мертвых пастырей, и они превращаются в пастырей, руководимых демонами. Бог говорит, что приближаются невероятные скорби, которые намного превзойдут то, что мир когда-либо видел. Сейчас Америка является свидетельницей совершенного развала нашего образа жизни, но этот развал происходит не только здесь, но по всему миру. В Германии молодые люди исполнены ненависти, особенно по отношению к эмигрантам из Восточной Европы. Они поджигают места поселения эмигрантов, и особенно они ненавидят румын, которым не позволяют даже работать. Югославия разрывается на части демоническими силами – Россия также терзается этническими спорами. Повсюду войны и военные слухи. Я вижу террор, наступающий на этот мир на всех фронтах, грабительство, убийство, неуважение к чужой жизни и имуществу, школы, вышедшие из-под контроля государства, способное разрешить любые проблемы, землетрясения, ураганы и смерчи, каких мы не видели никогда. Иногда, когда я вижу наступление этих Происшествие, я думаю, «Господи, я устал от этого века, я хочу пойти домой и быть с Тобой, я не хочу быть здесь, когда ад завладел всем». Но, возлюбленные, Бог не имеет намерения позволить демонам пугать его церковь. Он не собирается стоять и позволять разъяренному дьяволу взять вверх. Он имеет славный план огненным путем послать нечистых духов в бездну. Бог обещает излить живые воды из Своего дома. Бог готов послать мощные потоки воды на сухую землю, где господствуют демоны. Он собирается иметь хорошо орошаемые сады там, где прежде была одна пустыня. Как, спросите вы? Он изгоняет бесов, демонов из Своего дома путем наполнения Его Духом Святым. Мы видим иллюстрацию это у Иезекииля. В 47 главе Господь показал Изекилю видение, в котором его дух переполнил все и стал потоком, в котором надо было уже плыть. Как написано, «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток». Изекиль увидел воду, которая стала струиться из-под порога храма. Сначала она дошла до лодыжки пророка, потом по колено, потом по поясницу, пока в конце концов он сказал, «И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя был этот поток». Когда Господь сказал Изекилю, «И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи», будет живо. Другими словами, куда бы ни текла эта река, везде будет жизнь. Живая вода будет вытекать из моего дома. Позлюбленные, этот дом обозначает нас. Мы являемся домом Божьим. Наши тела являются храмом Его Святого Духа. И Дух Святой является источником, который постоянно изливается из нас. Вода, как написано в Евангелии от Иоанна, которую я дам ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Когда вы остаетесь наедине с Иисусом, чтобы славить и величать Его, эти живые воды начинают переливаться. Это и есть то, чем Бог будет сражаться с дьявольскими посягательствами. Ни один демон не может остаться там, где вода Духа Святого изливается из вас. Он будет убегать в безводное место — Бог видит каждое сердце, которое жаждет, и Он откроет потоки Своего Духа Святого, кто взывает к Нему. Исаия пророчествовал, «Не бойся, ибо Я с тобою, не смущайся, ибо Я Бог твой, Я укреплю тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, ибо Я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, бедные и нищие ищут воды, и нет ее». Язык сохнет. От жажды, я, Господь, услышу их, открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Бог говорит нам: не волнуйся о том, что дьявол берет верх, я изолью свою славу. Все сухие места, где скитаются демоны-обольстители, превратятся в места хвалы и славы моей. Пустыня превратится в озеро жизни. Этот поток воды изгонит прочь все демонические силы и превратит сухие места в сады, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Согласно Исаие, везде произрастет жизнь, потому что Бог изгонит прочь всех демонов смерти. Это обетование не только для нас, но также и для наших детей. Как написано «И дух мой» на племя Твое, и благословение Мое на потомков Твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Бог дал нам неприходящее слово, что он наполнит потомство наше самой жизнью Иисуса Христа. Иезекииль пророчествовал, что поток будет течь с постоянно нарастающей силой. Он будет расти от струи до реки и, в конце концов, до океана, где нужно плыть. Кто-то скажет, замечательно, мы хотим, чтобы Дух Святой злился на нас. Мы просто будем собираться вместе, молиться и верить, что Бог откроет окна небесные и изолет потоки на нас. Мы будем находиться здесь с верой и ожидать, чтобы этот источник открылся. Нет, Библия говорит о чем-то совершенно другом. Вода текла маленькой струйкой, когда она была в доме. Поток усилился только тогда, когда он достиг внешних ворот. Видите, Божья вода изливается через нас, но она не может стать морем, чтобы плавать в нем, пока она не изольется наружу из его дома. Если мы держим эту живую воду для себя, мы будем наслаждаться какой-то мерой жизни. Но если мы хотим увидеть демонов, приведенных в замешательство во всем нашем обществе, вода должна изливаться из нас». Каждый истинно верующий должен быть фонтаном, переливающимся через край. Мы должны быть источниками, которые переполнены живой водой не только в церкви, но и в наших домах, на работе, на улице, везде, куда бы мы ни пошли. Когда Езекииль увидел поток, превращающийся в океан, Господь ему сказал, «Выйди из воды и посмотри назад на берега, которые когда-то были бесплодными» и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону. Какой чудесный прообраз! Когда-то там ничего не было, кроме засухи, но вот, выросло множество деревьев. В самом деле, везде, где течет вода, появляется жизнь, и куда войдет этот поток, все будет живо там». Всякая смерть исчезла, все демоны убежали. Если должен прийти обещанный поздний дождь, последнее, великое излияние духа, значит, обязательно будет великая жатва душ. Иезекииль видел это и говорил, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. Это значит, улов чрезвычайно множество рыб, множество спасенных душ». Видение было настолько ошеломляющим, что Иезекииль не мог его охватить полностью. Возлюбленные, это потому, что он видел наше поколение. Он пророчествовал, что мы будем свидетелями наибольшего Божьего потока из всех, которые были когда-то в истории прошлых поколений. Несколько лет назад, когда я видел пророчество Иезекииля, я молился, чтобы Бог позволил своему потоку изливаться через меня. Господь сказал мне... «Давид, если нет ничего в тебе, что преграждало бы движение моей воды, если ты получил в себе сладкий поток Иисуса, тогда все, что ты проповедуешь и говоришь в Духе, будет производить жизнь». Дорогой верующий, если вы имеете его жизнь в себе, тогда вы распространяете жизнь, потому что только жизнь производит жизнь. В свете этих пророчеств я спрашиваю вас, что исходит из вас? Жизнь или смерть, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Я знаю, что многие, слышащие эту проповедь, будут шокированы в день суда, они однажды ужаснутся истине, что они пренебрегли Господа и удалились от Него. Как написано, то как мы избежим, вознеродевшие о а тольком спасении? Не родить значит быть равнодушным. По отношению к чему-то, то есть действовать так, как будто это не имеет большого значения. Этот стих идет сразу же после предупреждения, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Предположим, я постучал в вашу дверь, посмотрел вам в глаза и сказал, я послан к вам Господом предупредить вас о чем-то очень опасном в вашей жизни. Вот слово Господа. Вы не достигнете цели. Вы не будете вместе с Ним в славе. Вы отмечены для вечной погибели. Вы открыли себя для демонического действия, потому что ваше сердце сухо и пусто. Нет сомнений, вы бы обиделись и сказали, этого не может быть. Я славлю и восхваляю Бога с поднятыми руками. Я чувствую движение Духа на мне. Как я могу быть безводным местом, где демоны ищут покоя? Мой ответ был бы следующим. То, что вы получаете на таких собраниях, не есть ваше собственное. Это есть переполнение живой водой, которую Бог изливает на всех святых вокруг вас. Они ежедневно ходили в духе, они ежедневно общаются с Иисусом, они возрастают в благодати Божьей, но ваш колодец сухой. С тех пор, как вы знаете Господа, вы имели время для всего, кроме Него, и вы сделали как раз то, о чем предостерегал вас. Вы вознеродели о великом спасении, вы удалились от Него своим сердцем. Но скажете вы, «Я люблю людей, я ничего не делаю плохого, я не живу в грехе, я молюсь, я даю, не говорите мне, что я не люблю Иисуса, вы судите меня, Бог знает мое сердце». Я бы ответил, «Да». Он знает ваше сердце, и Он наблюдает за каждым часом вашего дня, но вы не наблюдаете за каждым часом вашего дня. Вы не алчите и не жаждете Его, Бога. Вы не ищете времени молиться или углубляться в Его Слово. Вместо того, вы позволяете себе пройти мимо всего этого так, как будто оно в самом деле очень мало значит для вас. Пренебрежение стало образом вашей жизни. Оно превратило ваше сердце в сухую пустыню. Вот почему вы так обеспокоены, расстроены и огорчены все время. Вот почему вы так часто терпите атаки на вашу плоть. Если бы Дух Святой наполнял вас каждый день, все нечистые духи убегали бы от вас. Но вместо этого вы стали сухой землей, открытой для демонических атак. Возлюбленные, я не говорю, что всякая болезнь является результатом действия демонов. Я также не говорю, что вы должны молиться и читать Библию целыми днями. Бог дал нам время отдыхать, играть, наслаждаться нашей семьей и всем тем хорошим, что Он дает. Он не является жестоким господином. Но когда вы тратите весь день на себя, на свою семью, работу и развлечение, и ни одного часа для Господа, даже 15 минут для того, чтобы освежит с общением с Ним, это пренебрежение. Это говорит о том, что все Божье ничего не значит для вас. Скоро будет слишком поздно для вас. Если бы все дети Божьи приходили в Его дом исполненными воды Духа Святого, нам не нужно было бы связывать демонические силы или мятежных духов, тогда был бы такой океан Духа Божьего что все демонические силы бежали бы в панике. Была бы невиданная победа Его славы, чему подобного мы никогда не видели. Ни один грешник не мог бы оставаться равнодушным. Но что ранит Божье сердце больше всего, это то, что большинство из тех, кто пренебрегают Его личностью, являются теми, кого Он хочет использовать как спасителей душ. Вы могли бы иметь открытый, Фонтан, который лился бы из вас. Дух Святой мог бы изливаться через вашу жизнь. Он мог бы стремительно вырваться из вас. Вы могли бы быть источниками жизни Божьей вместо сухого куста в пустыне. Изливается ли Божья живая вода из вас в вашем дневном хождении перед Господом? Если вы стали мертвыми или, может быть, стали сухим колодцем, Бог имеет так многое для вас в Своих закромах, если бы вы только покаялись и осознали свое пренебрежение по отношению к Нему. Воззовите к Нему сейчас. Господи, я был сухим так долго. Я пренебрегал Тобой и удалялся от Тебя духовно. Прости меня. Наполни меня своей животворной водой. Изгони всех беспокоящих меня духов прочь. Наполни мою душу, Господи, я хочу пережить Твой животворный поток, используй меня и дай мне увидеть Твой океан живой воды, разливающийся в моей жизни. Аминь.